Да, не будет все как прежде. Сравнить все то, что несравнимо Но ведь это невозможно Невозможно повернуть Повернуть никак невозвратимо Мне ждать Невозможно спать. Время ведь назад не повернешь. И чего не ждать. Невозможно спать. Время ведь назад не повернешь.